Боюсь, но боюсь. Ну, куда-то опять, Господи, не бежи так быстро. Ой, любопытная. Аурика, ты меня насла? Всем привет, Аурика, поздоровайся с зрителями. ой ты боишься да у меня боишься не бойся там паша подошел к нам паша поздоровайся со зрителями всем привет ну как видите Аурика наша хорошо подросла полтора килограмма счастья рыжего да паша да, да. она хорошо кушает Хорошо играет, тут еще хорошо делаешь, хорошо тырит всякие мелкие вещи Уже гоняет кошек, кошки удирают от нее дома О, у Рики обнаружились проблемы с кожей. Появилась перхоть. Поменяли ей питание, исключили курицу, так как часто на курицу бывает аллергия у лис. Теперь мы кушаем говядину. Ну, еще сдали анализы. Вот, ждем результат. Что у нас за перхоть такая выросла? То ли это нарушение питания, то ли это какая-то болезнь. Не бойся, не бойся. Там собаки лают. Ну ты же со мной. Девочка моя маленькая. Ой, да моя маленькая девочка. Это да моя девочка. Это да моя девочка. Ну, ну, ну, ну. ну давай поцелуемся. Не будешь целоваться? Ну мой сладкий. Так как Аурика постоянно находится со мной, то ей приходится со мной ездить в приют и домой. Три дня мы находимся в приюте, три дня дома. Вот она сейчас такой так сильно боится. Незнакомое место. здесь мы еще не гуляли. Здесь все такое страшное. Да. Вообще Аурика, можно сказать, и замерзла, она любит тепло, в норе она замерзнет, там нет батареи. Ну вот мы погуляли, Аурика наша замерзла, и пойдем мы греться, кушать, греться, спать, что мы еще будем делать? Играть, Наурика, помаши лапкой, ну помаши лапкой, пока. Если вам нравится лисичка, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.